Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это видео посвящено реализации сессий в серверной библиотеке Qtweb App. Это второе видео, посвященное данной библиотеке. В первом видео я показывал, как подключить собственную библиотеку к проекту и как создать простейший веб-сервер, предоставляющий статический контент. В данном видео я расскажу о реализации сессий. Что же такое сессия и для чего она нужна? позволяют идентифицировать разные запросы от одного и того же клиента. Это может быть использовано как для случая аутентификации зарегистрированных пользователей. В этом случае схема приблизительно следующая. Мы заполняем логин и пароль на форме аутентификации, отсылаем это на сервер, Сервер э, проверяет, что такой там, пользователь существует в системе и что правильный логин и пароль. В этом случае он генерирует некое случайное число, э, сессию, и э, э, возвращает каким-то образом нам это, э, это число, после чего нам не нужно при загрузке каждой страницы или каждого просто запроса от клиента к серверу да, вводить логин и пароль, э, нам достаточно иметь вот этот номер сессии, по которому сервер у нас будет всегда распознавать. Но и в случае не зарегистрированных пользователей это тоже можно использовать, если мы просто хотим идентифицировать запросы от одного и того же клиента, пускай даже не зарегистрированного в нашей системе в библиотеке App сессия реализована через куки. Это достаточно типичный способ реализации. Что же такое куки вкратце? Вкратце, когда клиент делает запрос на HTTP сервер, тот может вернуть в заголовке некие данные в виде пар ключ значения которые являются вот теми самыми куки. И по стандарту клиент, в общем случае и в частности браузер, должен после этого хранить эти данные и передавать, опять же, в заголовке на сервер обратно при каждом последующем запросе. Классическим примером демонстрации работы куки и сессии является витрина интернет-магазина. В этом видео я предлагаю собственно, не отходить от этой э, плодотворной темы. И поэтому я создал такую простенькую страничку, э, условно, нашего интернет-магазина, которая выглядит вот так. Вот здесь у нас витрина, это продукты. Э, основные элементы тут есть. Да? Есть корзина, в которой можно перейти, и э, есть витрина, в которой мы можем, э, с которой мы можем выбирать в корзину э, какие-то продукты давайте я сразу же загружу эту страничку в наш... на наш сервер, мы убедимся, что там этот статический контент уже корректно работает. Заменить. Так, давайте запущу сервер. Давайте проверим, что страничка выводится. Отлично. При попытки добавить продукт в корзину, товар в корзину, вот мы переходим по следующему адресу. Как видите, здесь у нас action, add, дальше в параметрах наименования товара. При попытке открыть корзину мы переходим по адресу карт, да, корзин. Хорошо. Теперь, собственно, переходим на коду сервера. Здесь я себе позволил сразу добавить заготовки двух контроллеров просто для экономии времени, поскольку у нас эти заготовки ничем не отличаются от структуры нашего класса request handler просто чтобы не прописывать долго все вот зависимости и так далее. Но давайте начнем с Startup CPP и для работы с сессиями в библиотеке Q2Web имеется э, класс, который называется HTP Session Store. Хранилище сессий. Э, мы создадим такую глобальную переменную. Session. Э, секунду. Http session store. Session store. Так. В при запуске сервера мы создадим экземпляр new http sessions. Stored". В качестве ä, параметров ä, конструктора можно передавать настройки. Мы будем брать их из того же настроечного файла, что и для других модулей. Ой, ä, для других модулей. Единственное из другого раздела. Поэтому раздел у нас будет называть Sessions. А переменную я назову Session Settings. Так. А настройки по умолчанию предлагаю взять из демо. Опять же, для экономии времени. Видим раздел «Sessions», копирую его, вставляю в наш настройочный файл. И здесь мы видим, какие настройки. Ну, во-первых, я не упомянул, но куки, они имеют некий срок жизни. По истечении этого срока клиент обязан удалить эти куки, и, соответственно, сессия погибнет. Как бы. То есть зайти уже по ней нельзя будет. нем сервер ее, может быть, и сможет понимать если он не, сам ее не будет удалить. Но э, клиент ее э, уже потеряет, этот идентификатор. Итак, где у нас хранят, э, будет храниться идентификатор сессии? Он будет храниться в куке с, с названием session ID. Еще у куки э, может быть э, некий путь, то есть могут быть разные куки для разного пути, пути на одном и том же э, хосте. Но мы будем брать э, коневой корневой куки. Э, ну, комментарии, комментарии, ладно, ставим как есть. Так, я сохранил. В принципе, инициализацию хранилища сессии мы уже сделали. Теперь мы можем, теперь мы можем уже перейти к реквест handler. Наша задача, что при каждом запросе, если от клиента как бы, у пользователя нет сессии, то мы должны ее создать. Если она есть, мы должны ее получить. Делается это очень просто, буквально в одну строчку. Ну, во-первых, нам нужно все-таки подключить http session store потом нам нужно здесь вот эту глобальную переменную получить http session store session store отлично вот это вот эти две строчки нам понадобятся во всех контролировах поэтому я скопирую их сюда сразу чтобы не забыть потому что мы тоже будем а, получать сессии. так теперь переходим собственно к обработчику я сказал про одну строчку ну действительно сейчас мы ее напишем call cool session, session. Сэшн хранилище, метод getSession. Request Response. Как это работает? Когда мы придаем в этот метод э, запрос, то э, в методы ищется куки с, с нужным именем. Если не находит, то создается новая сессии и новые куки если э, такой куки нет, то ищет, э, Если есть, оно ищется в списке э, активных сессий. Если такое, э, такая сессия есть с таким идентификатором, то э, она возвращается. Если нет, опять же создается новая. Итак, э, ну давайте выведем сессию э, идентификатор. Просто это удобно для отладочных целей. А, а теперь распределим наши все запросы. Я уже сказал, у нас будет два основных запроса. Первый запрос – добавление продукта в корзину. Второй – просмотр содержимого корзины. Как мы их будем различать? У нас есть уже путь адреса запроса. И в данном случае я так вот просто разделю если у нас путь начинается с action действия то мы передаем управление action controller service request response если у нас путь заканчивается на карт то мы передаем управление card controller service request response ну естественно может быть гораздо более изысканная здесь какая-то логика но вот я сделал сейчас вот так вот все просто в противном случае мы считаем что это запрос статического контента и отдаем управление вот этому контроллеру уже существующим. так можно переходить к написанию э, обработчик контроллера action controller -контроллер. здесь мы реализуем виртуальный приобретаем виртуальный метод сервис э, давайте используем вот эти э, оп, вот эти строчки здесь Так, нам тоже необходимо получить сессию. Так, ну вводить ее, конечно, не, не нужно. Так. И где же мы будем хранить содержимое корзины? Дело в том, что вот этот класс Http session он позволяет хранить различные структуры в себе. И мы видим ключ, значение. Значение у нас. Variant, то есть она может быть очень грубая, засунуть, можно сюда все что угодно, в эту, в эту объект сессии получить методом GET по ключу отлично. Как мы будем хранить содержимое? Я предлагаю хранить его в variant map, где ключ это будет наименование товара, а значение это количество. И мы смотрим, что если наша сессия содержит такой ключ, ключ card, да, мы будем это по ключу карт э, сохранять, то вот в этом случае мы загружаем то, что у нас находится в сессии, session, get card. А в противном случае у нас просто пустая пустая корзина. Давайте вот здесь тоже определим, у нас могут быть разные действия. Давайте сразу же я здесь напишу тоже path. Э, And with slash add. Да, потому что могут быть другие действия. Раз уж мы... Оп. Так, отлично. А, да, в случае, если у нас запрос не, не, не на добавление, мы считаем, что это какой-то некорректный запрос. Предлагаю вернуть код 404. Делается это тоже легко. response set Э, статус статус 404 отлично э, возвращаемся к нашей корзине э, теперь нам нужно получить э, название наименование товара продукт напомним хранить передается он у нас как параметр продукт запроса получить его можно э, Response getoint. Не response. Request get параметр. Параметр Product. Uh, здесь мы сделаем from Latin Так. Отлично. Теперь опять же в нашем.. Uh, в нашем э, списке карт да в нем уже может быть этот продукт и может его не быть если контент, э, если содержится э, такое наименование в нашем в нашей корзине то мы э, просто увеличиваем на единичку количество давайте я вот так напишу получим это количество карт value product int и тогда мы записываем новое значение продукт ключ тот же самый количество на единичку увеличено если у нас такого продукта еще в казни не было то мы просто добавляем единичку дальше мы должны записать в сессию измененный измененное содержимое set card Right. И, наконец, вот мы не хотим вот перехода на, у нас нет страницы add, мы должны вернуться на ту же самую страницу index, то есть, корневую. это можно сделать методом, так, куда у нас, ага, все нормально, методом response redirect. и здесь просто слэш. Могли бы переходить, например, сразу же в саму корзину. Итак, с этим Контроллер мы закончили. Переходим к контроллеру отображения содержимого корзины. Так, здесь нам понадобятся те же самые строчки. Я их опять скопирую опять вот это вот, вот это уже лишнее. Но зато мы можем взять еще кусочек небольшой. А именно извлечение. Извлечение содержимого корзины из э, сессии объекта нашего. Итак, мы его получили. И вот на примере этого контроля очень хорошо видно, зачем нужен модуль шаблонизации. Потому что в данном случае нам придется шаблон самому э, реализовывать, шаблон вручную, template. Шаблон странички у нас будет HTML, такая простейшая, но все же корректная относительно Страница. Базу, конечно, понимают и страницы с ошибками, но давайте все-таки здесь вот так вот, вот так сделали. Так. И вторая строчка это у нас будет лист э, дата. А еще я хочу добавить сюда элемент ul, да, это будет список. Здесь красоты никакой не будет, потому что просто вот как раз из-за того, что у нас нет шаблонизатора, не хочется возиться. Итак, мы проходим по всем наименованиям товаров. Product, то есть ключам нашего списка. Кейс. И добавляем к нашему лист. Дата, добавляем каждый раз элемент uh, ли дальше внутри него append uh, наименование дальше давайте будет у нас пробел uh, перед количеством мы поставим крестик uh, и здесь у нас будет карт значение product to string и наконец закрывающий тег ли. Так. Отлично. Теперь можно писать в объект Response методом write. Мы пишем template. Добавляем внутрь списка списочного элемента наши элементы. То есть лист дата. Все это переводим в кодировку UTF. Отлично. Это мы тоже сделали. Пробуем запустить. Так. response, здесь сделал я опечатку. Ничего страшного. Так, еще одна ошибка, что-то, а, да, я забыл привести это к map, да, здесь будет, то же самое будет и во втором контроле, здесь тоже я скопировал, getCut to map, надеюсь, это последняя ошибка. сервер запустился перезагружаем нашу страничку. так смотрим содержимое корзины пока пусто добавляем хлеб смотрим хлеб есть добавляем яблоки добавляем еще раз яблоки все отлично добавляем салат да все работает и мы видим что у нас Содержимое корзины сохранено. А теперь посмотрим, как это выглядит с точки зрения куки. Приходим в раздел хранилища. Вот у нас наш cookie session ID. Вот значение. А, вот домен, а, при запросе, к которому у нас будут эти куки добавляться. Это путь у нас к виневой. Это время последнего запуска, и это время, когда умрет это куки. Если мы сейчас его удалим и посмотрим в корзину, корзина оказалась пустая. Опять начинаем играть уже с новой сессии, и действительно, теперь тоже опять все запоминается. А на этом все. Спасибо. До свидания.